Здравствуйте, дорогие Козероги по Солнцу и Козероги по восходящему знаку! Добро пожаловать на астрологический прогноз на август месяц! Дорогие Козероги, в первой половине этого месяца для вас в особенности получат значение темы, связанные с совместными доходами, акциями. 1 августа Меркурий перейдет в знак Льва. Юпитер и Солнце продвигаются по знаку Льва. Вследствие таких насыщенных энергий во Льве может ускориться развитие событий, связанных с деньгами. Возможно, события, касающиеся таких понятий, как акции, доходы супруга или делового партнера, страховка, кредит, наследство, алименты, налоги. Позиция Венеры и Юпитера в этом знаке показывает, что вы удачливы и можете получить поддержку в этих вопросах. В особенности – Соединение Венеры и Юпитера 18 августа может принести вам шансы и удачу в этих сферах. Это подходящий период для получения кредита, инвестиций. Кроме этого, в связи с положением Юпитера усиливается ваша любовная и сексуальная жизнь. Также это окажет поддерживающее влияние на темы, связанные с детьми. Возможны неожиданные сюрпризы и подвижки, касающиеся доходов и материального положения супруга, дорогие козероги. На повестку дня также могут стать темы, связанные со здоровьем, хирургическими вмешательствами. В таком случае лечение или операция получают поддерживающие влияние. 10 августа произойдет полнолуние водолея. Эта полнолуния также выводит на поверхность вопросы, связанные с деньгами. Вы можете пережить события, касающиеся ваших обязанностей. Поскольку имеется влияние Сатурна, возможно принятие важных решений касательно долгосрочных предприятий. Вместе с полнолунием вы можете получить результаты отдел начатых ранее. 15 августа Меркурий перейдет в знак Девы, затем 23 августа Солнце также перейдет в знак Девы. Теперь уже энергии переменятся. Вы можете обратиться к сферам, связанным с образованием, зарубежьем, средствами массовой информации, издательской деятельностью, правовой системой. Вы можете делать проекты на будущее. Начиная со второй половины месяца будет период, когда вы сможете расширить свой горизонт. Новолуние в Деве 25 августа будет оказывать на вас поддерживающее влияние. Возможны новые предприятия и начинания, новая образовательная программа, новое путешествие, зарубежное партнерство, развитие событий в юридических вопросах, новые шаги в области средств массовой информации, дорогие козероги. Таковы общие влияния месяца.